хей hey Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба-гейм! Сегодня продолжаем прохождение игры под названием Black Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаёк, тогда мы начинаем. Так, ну что, продолжаем прохождение игры... Тут, собственно говоря, появляется вот это вот все, как в бане подменяют, под, подменяют, кого в бане могут подменить? Меня а интересно. Какаянный? Думаю, не будет больше мельницы. О, мать. видать хвастаемся деду, да, о своих достижениях. Молодец, Вася. Молодец. Я я Конечно, молодец. Конечно. Это я молодец. Силу и честь карточных игрок. Ну, а пока М -м -м -м -м. ты истерка разбиралась, я покумекал, что с печатьми-то делать. И что? Думаю. Каждую свой без На секунду показалось, что я из Акис. Надо не только найти подходящего. Давай. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как, как ее. Открыть, открыть, да? Осиновая печать, остальные печати заработал. Да давай заработал за Будем пора за сейчас размыслять размышлять. Размышлять мы будем, как мы будем открывать ту самую печать, которая осина что а я. Из печи какая-то чернь нам в корзину попала, и интересно, бесы вернулись. Новую mm -hmm. я им работу поручил, потому их не было. О -о -о. Теперь мне им задание давать? Ну, а чё ты хотела? А чё ты хотела? А чё ты хотела? Конечно-то, блин, ну чё тут, конечно. У ну, всего есть цена, особенно у заветных желаний. Только у меня нет цены, я не продажный. Парни, как был, таким останусь. Хочешь, чтобы мучили, отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. Слушай, так получается, нам нужно отправлять бесов, чтобы они наводили беспорядки, чтобы потом к нам приходили за Бежите, бежите, я давать не буду. А -а -а а -а я их и до того видела в пестере, но а -а не так уж и часто. А, а, ау, а, а, ау. Теперь ты навидаешься с ними. Да, ты ]ми. что? Я-то думал, в вот то дед коварный. Да почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями. Бог в помощь. Бог в помощь. Бог в помощь. Так, пестер с чертями. Дед Егор. Дед ну, Егор. Хорошо, знаткой-то быть. Али, еще узнать, а чего еще хочешь? Изба, про деда хочет. Егора на нечистая да сила. Нет, нет все, открыл... Объяс... Объективно ничего не буду, не хочу узнавать. Карти... Карточка моя, вещи у меня тут лежат. Вещи вроде бы все изучено. Ровно так же, как и трава. И что именно слов? Бесы на мельнице. Посвящение в колдуне, как мельница Витала. Так, так, так. Поможете колдуначита т та та та От деда Егора вам достался пестер. Полной чертей. У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будь осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Бесы выполняют работу некоторое время, один день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнать их вы можете получив специальное умения. Черти лучше справляются с любимой работой и имеют больший шанс выполнить ее превосходно. Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Слушай, я буду. Матвей. Матвей. Матвей. Это Матвей. Так, Матвей был опричником при Иване Грозном. Теперь дослужился до беса. Минус один к словам защиты. защитой. Это почему? Любит, когда голодают дети. Ивашка. А, их надо отправить на работу, иначе у меня вот это вот все будет. Так, давай. А, вверх. Что? Давай. А, что это такое? Вверх. Матвей был отли. Давай. А, простой. Так. Правый глаз. Пусть прежнего. Давай, вот, отправим раз. Отправим, значит, кабана Два. Да, и вот в горы отправим рогатого козла Гаврилу. Гаврил. Гаварливск. Г... Да, отлично, вот теперь и отправил я чертей. Все отлично. Давай принимаем посетителей. посетители. Я как психолог, да психолог, Егор буду принимать. Лампович, да к слову так. Я. Добро пожаловать. Зашел поблагодарить. Перестал блазнить беста. Ой, да не за что, ну успокойся. Мельничек мой. Ты, мой ты вот ротненький, ничего. Предмет, как и обещал. Предмет, как обещал. Старинная ступка. Мельнику эта ступка досталась по наследству, наверное. Уж больно она старая. Чувствую, что наговоры на нее были прочитаны. Травы лечат из и устанавливают плюс один. Сломал, Отлично. Чертище, угу. Починим, починим, конечно. Есть деньги тебе, копейки и те на починку. Часть на мельницу, а часть. Часть внуку, внуку оставляю. Оставляю. Если б я украл их тогда в прошлой части, Эх, то что же ладно. даже я за человек-то был -то такой, а? а? Так, еще еще трое у меня тут есть посетителя. которых... О! Кристьянин, здорово! Здоровенько были. Как ты угу. о Плюс 15 от нашего хозяйства. Вот так вот. Сюда. А? Денежки то сюда. Ко мне. Опа, это кто? Это офицер какой-то. В долгих лет. Угу. Молочка к рынку вам кума передает споклона. Да, волос. ну давай ты успокойся, мой ты родненький, а. Колян! Ты Что? шоль? Здорово, дед Егор! Да уж, дед Егор, это тут. О! Вышел из армии! И давно в фильгарти! Вернулся уж с неделю! Уж с неделю! Каким стал? А? Сколько в тебе Вершок вверх, 8, это сколько? 12. Вершок это сколько? Ну, что? с чем пожаловал? Слышал я Василиса про парня твоего. Да, очень мне грустно жаловаться. Знаю, как, например, тяжело близких моего. терять. Да уж. Но я по делу пришел. Помощь нужна ваша. нужна ваша. Давай, сейчас мы тебе поможем. на сходбище. Говорят мне, побоишься ночью в баню идти? А я нечисти то не боюсь. На войне был, чего -то там только не видал. Сами, Сами понимаете. понимаете. Если вы понимаете, о чем Пошел я. Пошел в баню ту старую. у Колвы, которая забросила. Ну и чё там давай? Голоси, Это говори. полночь или заполночь. Отворяю дверь. А там. А там словно синий огонек горит. И тишина. Ага. Я оттянусь в каменку. Ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня Мохнатой руку. Вот, глядите И след остался Мохнатка, значит, сцепилась а? Сцепилась за тебя, да? Как-то Вдруг говорит бабьим голосом Возьми, мол, замуж От руки Как пламенем пышет Тот меня жуть взяла Возьми, да возьми Ну, говорю, возьму Тогда и отцепилась Чертовка я ты дал. Ну, мне кажется, развели тебя, дружочек. Определенно, чисто раз. Это был развод. Это был развод. Так я Опа! Заснял тебя, дурачка. Помогите, Николай отправился в полночь за камнем из каменки. За руку схватил какой-то бес. Кто это может быть? Кто это может быть? Банники. В бане говоришь. В бане ну, банники это точно есть. Нечисть. Думаю, банники. Точно, точно Господи говорю. Правый. Господи, правый. Господи, Как выглядела чертовка? Камень с каменки. Что с камнем сделал? Спики? Ну так это с собой прихватил? Спорта, на... В избе потом у себя оставил. Рассказал ба. А, мудрая баба, кумат твоя. Так, вы... Как выглядела чертовка? Помогу Ладно, тебе. Я помогу же. тебе без Не расспросов. Не оставлять же тебя врагу на съедение. Конечно, ты... И, ты... Василиса, присмотрись к черту. К этому? Может, банница-то с печатью и будет связан. Ночью идите вместе к старой бане. Ой, простите, Поговорите я что-то... Да узнайте, ты, коляр, ваш вклад и камень в приватине. Что-то я вспомнил прихватили. гадость одну. Как скажете, то я хоть сейчас готов. Давай тогда сейчас и пой... А, подожди, мне нужно еще одних посетителей выслушать, потому что, ну, как бы тут, ну, извините. Шо, я увидал, что, я усача увидал, что сразу забиралась? сорвался? Да, да, да, да, да. А что, а что? А тебя тоже заснял вот полудурка. вот интересно будет, мы собирали ягоды у Каджильского озера-то на днях. Да, да так. Да я вот и тебе принесла немного. О, ну, то, не стоило. За недалеко. Набрели на поляну с ямами. Так думала, может тебе пойти. Вдруг там не. Ну вдруг там не чисто. это действительно-то, е-мое. Ну, давай, ваше? дед хорошо Егор, ну с тобой-то тобой. я что я хотел? Ни, ничего да не хотел нет. с тобой разговаривать, дед. Я а... думал, что у знатких помощи придется искать. Ну а что, не думал, Себя не гадал, как вот как. Да долго сказывать. Ну и хорошо, ну все, у вас появилась возможность, а, возможность брать на задание помощников. Каждый помощник обладает уникальная способность, которую можно использовать во время сражения. Наличие или отсутствие определенного помощника влияет на исход событий в игре. А -а -а, да. Да? Так, да, баньк на берегу. Это мне нужно будет туда пройти, получается, помощник у меня есть Ника. А что? А а помощник Николай, я понял, х... это мне нужно его взять. А Вещи, ступку я взял, да. Это плюс одно здоровье, получается. М -м Карта. Ну что ж ты, что ж ты, ваше местоположение, рощу нашей избы. А, даже не знаю, стоит ли мне туда идти. Ну, скорее всего. Не... А, необходимо завершить, значит, возвращать, Значит, идем вот сюда. Давай посмотрим, чем, чем, чем, чем На грозит. Это же черный силуэт. Угу. Он подернут дымкой. Угу. И его очертания ага. сложно различить в мягком угу. ночном освещении. Угу. Воздух наполняют звуки странной песни, которую исполняет демон. Угу. Такую мелодию вы не слышали никогда По вашей спине пробегают мурашки угу. от странных потусторонних переливов этой музыки Напасть! Быстрое движение и круг очерчен Вы читаете заговор и прерываете К Крикун? Блин, у него много, это, здоровья, блять Ты посмотри. Сотри, блять, двадцать пять он призывает другую нечисть ты, ты шо гонишь? Ты шо, о, ты конченый? Влечит количество ключей в книге в следующем ходу на один. Это, слышишь? Ты, ты шо, конченый? Димон, ты конченый? Шо? Ты сейчас еще вызовешь кого-то? Бабушка Серафимушка. Ход нечистой силы. Сотре. Так, давай. Во. Двенадцать! Двенадцать! Мать его. Так, можно использовать способности помощника. Какие? 4 Порча. Благословение. Так, да, Крепкая. Всем противникам. Крепче камня. А, во-во-во, сатры. Удар на отмаш. Давай вот этого. Мы его уже как бы, ну, трохи при это, при, при, при, при, при гомонили. Так, еще разочек его. Порчу. Накидываем. Пускай, пускай гниет. Собакин сын. Так, здесь замок. Креп всем противникам. и глаз кладное Значение эффекта так. Все, давай. Давай, ну, показываем. Я думаю, что я поступил пр крайне правильно. Очень... Uh, все у меня получилось. Должно было, по крайней мере. Так, минус один-минус один. Тут эти все атакуют. Еще и этот усатый что-то стреляет, что ли? Че, че? Как у него так вот была? Вашу мать. Так, ну я надеюсь, вот этот должен сдохнуть, uh, как минимум. Со соответственно, думаем о том, как бы нам упороть вот этого малыша. Uh, помощник на перезарядке, благословение. Авделая, давай возьмем. And. And, ну, иглу, иглу. Как бы, как бы там не хотелось, но придется. Смотри, плюс 5 брони. Этот должен сдохнуть. у, -у, -у я что-то натворил, аж двоих, короче, задел. Так, вот защиту 0. А... В целом, в целом, в целом, мы сейчас можем голосовение не будем. снимать негативный статус, плюс 3, крепкая. Блин, мазафака. Давай благословение, а лайку короче, возьмем, да, и. А чё, я могу руду использовать или же нет? Порчу. Нет, не могу, вот, стой. Отмена, так а че? А зачем? Че, блин? Так, плюс 3, у него атаки 3, в принципе, этого будет достаточно. Мы сейчас 2, плюс 2, плюс 3, 7. О, 5, о 10! 10! Хоть не чистой силы. Защищено... А, он, прикинь, он разбил полностью Снимает положительный статус Я, блядь, тебе сейчас сниму Статус положительный Ты, гад, бля Удар Чего нельзя удар использовать Снимает негативный статус Давай вот так вот и нападем В целом этого должно было хват... хватить Да, чтобы я Выдержал его натиск Удар, минус 3, кстати, здоровится у малыша Минус 3 Хорошо, это хорошо Опять он все сбил меня. Вот теперь-то ты, дружочек, и попал. Ой, попал! Сейчас я вот этими руками. Так, крепкая, так, че че ч Добавить состав черной книги. Крепкая, оберег. Во имя отца. Слово так, оберег увеличивает на 3 в ходе так. Складное в благословение увеличивает на 3. Складное. Во, вот это возьмем. Плюс 7 рублей, сто опыта. Изи легче. Так, умение. Оч очков умений, по-моему, у меня нет. У меня только второй уровень, ну, в целом нормально. А, что, же мы, что же мы с помощником Николаем можем сделать? Необходимо завершить что-то там-там-там. Значит, можем а, русальную заводь, В русальную заводь попасть. А, собственно говоря, куда бы нам еще стремиться? Сейчас хлебнем, Впереди ну. Вы как замечаете бы... странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей в лунном свете. Так, так, так, так, так. Нет, Николай не будем трогать. один из заговоров, которым вас учил детский Сейчас Иду. Николай дотронется, умрет Шепчите там вот это все. Шепчите магические слова, и клубок змеи распадается. Но кажется, одна из змеи а оказалась не воспринчивой А, она ползет прямо к вам. Я сейчас колдовство. ей напну. За все это дерьмо, за все это дерьмо, я готов встрять. Так, 17. У нее каждое прочитанное слово, кроме жестов, наносит вам один урод. А, я тогда что, на тебя порчу накидываю? Негативный статус попозже увеличивает на 3. Беру э, руда и складное вот это. Дерьмо Со случается, согласись. Смотри. Проклятие бахнет. Сейчас проклятие. Ход не нечистой силы. 9. У нее 9, понимаешь? А 9. Так, берем. Э, Николай нам поможет. Тут уработаем. 5 плюс сколько? Плюс 6. Ей-ка да. Лови. Николай, стреляем. Я думал, он стреляет как-то. Он просто рукой ударил. Понимаешь? Ключ язык, лютая, два. О, вот такое беру. Бабку эту и возьму. Эту бабку я и возьму. Така, така, бабусь. Захарка перехожая. Подожди, А вот, вот, вот, вот, вот, вот, сюда мне нужно с помощником Николаем отправляемся дальше по карте, дальше по карте. Будем смотреть, Рядом со как старые могилами расположился угу, черт. Угу, угу. Его взор устремлен в небо. Кажется, он погружен в свои демонические мысли. Заметив вас, он лишь вздыхает. Поприветствуй. Ах, это ты. Я помню, как ты летел, ж пекла. Чего он такой смешный? Болтливый бес какой! Ну, Эко Неридаль. А я из пекла вылетел, да тут задержался. какая-то. какая, -то. какая -то дичь. Реально, Помоги мне найти ответ на вопрос. А я тебя награжу, Векшица. О, награда мне нужна. М -м. А почему нет? Собственно, я Векшица. Давай. Могу, Спраш могу. Ищу ответ я на вопрос. Что на свете три косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. У девки коса? Свете... Ну, Поле коса есть еще. Три косы. косы. Первая коса у девушки, а вторая что? О, коса, правда, литовка, а, язык коса. Коля, ты много повидал. Так, может, знаешь? Под, подсказка Подумаю. этого Коляна, так он же не, ну, не срежет. Вторая коса, то коса литовка. О! А третья коса, то у реки, то реки коса. коса. Верно, знаткий ты, солдат. Теперь в аду спор выиграть смогу. О! Монет возьми, за знаткой Четыре монеты плюс сто зубов. Демон исчезает во всполохе пламени. Супер. Остается лишь продолжить путь. Крепкая... Так, в, в, слово стоит в загребе один. должно стоять Смотри. Статус. Возначение. Возьмем вот это. Да, нормально. Слышь, перепало ты на Изи вообще. Ни за что абсолютно. Даже драться не пришлось, терять а, здоровье свое не пришлось. Ну. Так, травница. Чего? Чего? Я, конечно, распродала уж все. А. Ты за травами? Да. Ну, давай, смотри. Купить. Ах, хорошо, сами там поводил. А Значит, смотрим. У нас есть 123 золота. Мы можем. Красноречие добавляет три к складному значению. Петров крест, не статус, я отпорчен. Ну, как бы, блин, я не знаю. Пока не буду я тратить деньги, на, на что зря, как бы, ну, сам понимаешь, да? На что зря тратить деньги я не буду, потому что ну абсурд. Я сейчас потрачу эти деньги, Перед потом мне скажут, что нужно всех купить какую-то траву, избы. а у меня Все уже деньги. Часть строения обвалилась и уже Только беленая печь светится в лунном свете. А может это ты печь? даже пожар? Ой да. Давай сначала Вы снаружи. дом по заросшему высокой травой огороду. Внутри темно и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвых. Сложно а сказать, внутрь. кто жил в этой избе. Вы вступаете внутрь. Кажется, в воздухе до сих пор висит запах Гарри. Теперь вместо крыши звезды и еловые ветви. Вниз. Только вы делаете движение в сторону таинственной фигуры, как он исчезает. Там, где сидел черный дух, теперь лежит комок печной. О, о, о! -о, -о, -о, -о Печина в куске? В куске печё... печной глины есть тепло, домашнего очага и забота незримых духов рода. Накладывает 5 в первом ходе. О! Шариш. You know. А, подожди, в вещах я это могу? Куда-нибудь. Так, это дает плюс 4. В первом ходу травы, за гор плюс 1. Нет, во. Смотри, плюс 5 в первом ходу накладывает, да, накладывает плюс 3 в первом ходу. Это плюс 8, плюс 4, это же вообще здорово. Ступку пока, ну, оставим, пока оставим ступку. Так, вот она, вот, а, идем. Троицкая, троицкая церковь, Троицкую церковь накидываем. Ну, соответственно, у меня сейчас будет очень много защиты, и я могу в с первого хода прям терпеть. приветливо горящий огонек. Вы идете на этот свет и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Внутри тепло и уютно. Пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами. Вскоре вы слышите спокойный голос. Уж не знаю. Благословляйте батя, батя, батя, батя. у тебя дорога-то. Так, прочесть молитву, купить. А купить мы можем... Так, предметы. Это мои, это батины. Э на самом деле в церкви ему место. Получить плюс 77 дюжей в начале сражений. А дюжи это что? Прям смотри, какие богатые артефакты есть. Так, тот, взял кусок просфора, спустилось в мучение чертей на 1. Рука для статуи. Получить плюс 3 увеличения в начале хода увеличивает при потере здоровья. А это... Мальчишка, совсем, да, получи плюс три благословения в начале сражения Увеличивает на 3 а, Увеличивает на 2 Книжка усиливает статус не, а, наречистость Белый плюс один. Увеличивает эффект складности белых слов на 1 Ого Так, усиливает статус набожность Соты, так, увеличивают на 5 Порчи восстанавливает здоровье Они наносят урон И травы лечить заговор да, Все, тогда можно получать Травы леча, заговор заговора восстанавливают Вот это продадим Соответственно, у меня 153 есть наклад 5 в первом ходу Увеличивают на 3 при потере здоровья Блин, вот это вот хорошо вообще Это мне нравится на говорят свечи еда е... а, Свечи деды позволяют чертить Круги защищают от нечистого Давай, короче, их продадим и купим. Ограничивает максимальный урон по существу до 80, 77 дюжи в начале сражения. Блин, может быть как-то... Давай вот эту печину продадим, купим вот эту шляпу. Я не знаю, что она мне надо, не надо, блин, но... Мне почему-то кажется, что она прям очень хороша. Не знаю. Так, предметы. А, во. Дюжий. Что такое получить плюс 77 дюжей? Ааа, так, ну давай так, так Давай смотри, Тройская церковь Мы здесь были, мы здесь прошли Давай сейчас здесь есть ответвление в какое-то Мы в него зайдем Посмотрим, что там можно добыть, раздобыть Посмотреть, изучение. Вы подходите к зияющему угу. чернотой обрыву Сухие кусты торчат из его крутых Сейчас попробуем подраться с зубы мертвеца Вы осторожно заглядываете вниз Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает тишина. А и все? А и все, что ли? Я думал, там сейчас будет драка какая-то интересная. Но ну, нет, оказалось, что... Я, наверное, что-то упустил, ночные потому что... Ну, путешествия как бы... не всегда удобны. Во мраке можно наткнуться на нечисть. Так происходит и сейчас. Вы выходите на уснувшую поляну, где из самовара пьет чай зловредный дух. Он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию. С Согласимся. Вы пьете чай в тишине под неусыпным взглядом демона. Вам становится не по себе. Вы пытаетесь допить быстрее, Спасибо. Возназнач... Спасибо. Минус три. Минус три. Развели бабу просто в лесу, в лесу развели бабу. Шаришь? Что-то я пустило, конечно. Ветви раздаются угу. в стороны, и вашему взору предстает поляна, усеянная старыми заросшими ямами. Вы подходите ближе и заглядываете в одну из них. Луговые травы свисают кудрями в развернутый зев провала, из которого пахнет могильным холодом. Понял. Вы начинаете осматривать старые угу. провалы угу. один за другим. Но оступаетесь, вы часто оглядываетесь, кажется, за вами кто-то следит. В мрачной, наполненный сырым зловонием яме, вы различаете старый деревянный крест, укутанный в прогнившее полотенце. Рядом с могилой стоит старый глиняный горшок с жертвой покойник. Старый крест покрылся мхом, у его основания растут грибы. Вам становится неуютно рядом с местом захоронения нечистого покойника. В горшке, что стоял у надгробия, обнаружилась пара золотых монет, которые вы забираете себе. Это, похоже, я покойник. не знал, я думал, там артефакта. Я думал, что же такое у нас э, 77 дюжей? Это что? Уразы. Уразы. Благословение раба. Давай. Девять атаки, прикинь у него. Продолжительность 3. А, а, а, так может порчу? Просто нет смысла мне тогда. Давай вот это вот благословение накинем на себя. Три атаки, порча и два хила на себя накинем. Так, пять, девять, блин, у него очень много атаки. Вот нечестиво. Надо было дядьку попросить помочь. 8 хп осталось. Шаришь. Так, ты а атакуй. Восстанавливай меня. А 55. Так. Так. Что там есть? Увеличьте количество ключей в книге в следующем ходу. Бабушку, бабку. Бабку, бабку, бабку. И э лечение. 76. Тихо, тихо, тихо, тихо. Какая бабушка? Uh, существует до 75 Что это такое? Что это значит? Что это значит? Вообще не понимаю Так, 10 Вот, уже вот, видишь? Уже помогло Так, соответственно Негативный статус снимается Порча э -э, игнорируя защиту Так, крепкая Вот рабу возьму Блин, можно? Снимать негативно, короче. И подлечимся чуть-чуть. Надеюсь, что-то из этого мне поможет. Порча плюс 3 есть. 4 минус 4, это 6 останется у него должно. Я подлечился, 3 брони есть. Он мне сейчас нанесет 6 урона по здоровью хпшки моей. Но no, бич. Так, давай еще подхилимся. Сильно, не надо было брать, это того не стоило. Там эти пару монет. А, давай что? А, ну я смогу все. все Все, все, все, все, все, можно Можно А что вот это 73 осталось? Черные книги Крепкая лютая 2 Увеличивает свой Так, на после каждого применения На всех словах с этим же названием Крепкая набожность увеличит получаем на 3 О, -о, О, 300 опыта Изи Easy, real talk. Так, давай усадьбу за польских, теперь пойдем. Мы тут вообще сейчас все обшарим, все, все, ограбим, разворуем. Знакомый голос. Молодежь собралась на вечерние посиделки хоть сейчас и неподходящий сезон. Вася, привет! Привет! Знаю, времени у тебя нет, но давай с нами хоть одну песню спой. Как в давние времена. Это какую? Ну согласись. Ладно уж. Но только одну. Лай, лай, лай, лай, Вы садитесь тыска, на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Я надеюсь, что авторские права сейчас мне какие-то не влепят там типа, да, потому что, ну, а, было бы странно сейчас вот это вот все услышать, как бы, да. Необходимо там путь проделать обратно. Все, уходим в путь, дорогие друзья. Если там что-то сейчас промелькнет такое авторское, придется заглушить. Все. Смотри. В свете вы различаете ну вот смотри, вот стороне. что это. Вы несколько шагов в сторону силуэта, но он растворяется в предрассветном мареве. 50 дали, 50 опыты, дали 50 опыты. баньку? чё, в баньку идем? Пойдем сейчас с Николаем в баничку вдвоем. Оп, хорошо сейчас будет. Там венечком черепири, там на пенечке. Все, квасочек четчик, там все дела. Кадуля тут лежит, Николечка сидит, старая дверь. Все, идем спокойно, но ну, ничего, в общем-то, вроде бы не предвещает нам беды, да? Как, хорошо, там мы с Николей. Так, в этой кадуле воду держали. Николай, ну что, Николай, давай рассказывай, показывай, Добрались. пальцем тыкай. Даже угу. не думал, что вокруг столько нечестивости. Да, ну смотри. В уезде всегда жила. Только без меня-то и черти портят людей, а люди их даже не... И тут враги. И тут враги. Спокойно ты нынче не Я Что думаю? Почему нечисть на меня напала? Точно до меня кто здесь ходил? Ну, во-первых, ночь. Нечисть в это время сильна. Почему Николаю явилась нечистая сила, когда он пришел в баню? Не перекрестился, не напросился. Не перекрестился. Крест положил? Вот тебя... О, вот оно что Ванька ну, крест... просила. А, да, блин, я ошибся. Дверь, думаю, -за этого Тебе силушки не за... Я эту дверь отворю. Может, подождем, пока синий огонек погаснет. Погоди-ка, осмотри. Так, старая дверь. Давай осмотримся. Сейчас с Николаю еще раз придем. Вишь, как последняя, а, дверь-то заклинила. Трава. Есть трава, восстанавливаем. Вот Баня. Она, та старая банька. Сколько всего повидала-то за жизнь? За жизнь свою за жизнь свою. Так, давай к Николаю. Значит, с Николаем сейчас разбираемся. Все, открывай нам дверь. Да. Все, пора. Выдвигаемся. Открывай дверь. А, войти внутрь. Сейчас будем бороться с нечистью со всей твоей вот этой вот. А, не напросился я в баньку, значит. Ну, как бы, в роли Николая. Ну, что поделать. Опыт потерян. Опыт упущен. Угу. Смотрим. По сторонам. Вот камни. А, Николай, свеча. Есть свеча. Что... Опа, зажгли свечу полог Пойдем полог посветим Все полки уж прогнили Так, Николай, что ты мне здесь расскажешь? Мне кажется, пусти что ты что-то знаешь меня, банник-хозяюшка, погостить в твоем доме Пов... а, Пусти меня, банник-хозяин Сейчас надо нам понять, что делать с твоей чертовкой ага. Она, небось, дожидается нас Не зря ага, тут синий ага, огонек горел, ага. покуда не вошли мы Не напросились в баню, прикинь Нужно знать, как бы, вот эти все традиции Древние, блин, чтобы Можно было нормально играть Сначала подготовимся Раступим печь, начертим круг заговор я прочитаю Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть Ну, думаю, это твоя невеста Не шибко злая Уж лучше начертить, Вась Вась, Вась Как готово все будет, встанем в круг Заговор я прочитаю особый и... Знатка, ты, Ой, это да что? Здесь, Ой, ну что-то листец-то какой, листец. А на тот тока. камень, что ты стащил, на место положь. Давай-ка ты растопи. Я подразучился, пока. Да ну, ладно. Так, вот и все, что ну, нужно ну, сделать. Пора, пора за работу, пора за работу. Начертить круг в первую очередь буду чертить, потому что, ну знаю я все эти приколы. А, так, круг, каменка. А вот тут-то меня что-то... А, не, нормально, все хорошо. Полок. Еще раз, может, что-то с ним надо сделать? Все полки уже прогнили. А, мазафака, что еще нужно было сделать? Я и забыл, блин, нахрен. Ну, пора? Да, пора, блин. Пора, Коля, пор... я заговор читать начну. А черт блазнить будет. За круг не ступай. Смотри, если за круг выйдешь, задавить может... Ладно, ладно. Ну? Байник, Пора. хозяюшка, приходи помыться, попариться. Байник, хозяюшка, приходи помыться, попариться. О, какая, о, какая ползет ползёт. Сюда, блин. Иди ты сюда, блин. Ты гадина такая, гадина. Привет. Стойте! Привет. не убегайте. Выслушайте меня. Банная невеста. в За круг ни шагу. Сейчас я с баницей-то этой потолку... Погодите. Может, выгляжу я похоже, да не нечисть я. А простая девка. Простая девка. Девка, говоришь, простая. Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистая обманывает? Что же это за существо? Подмененная. Раз не нечисть, значит тебя банница подменила. Ах. Я не знаю, это правильно да, или верно, нет? Верно, верно. Верно. Долгонька я была в мире нечисти. 18 годков. Тоже походить на них стала. Я-то мало еще была и мылась с матерью в бане. Чё то сделала, не помню уж. Да она и сказала, "Черт тебя понеси. Меня сразу ты избрала. О, как. Сейчас на вас одна наслежит. О, надежда. как. Помогите. Помогите. А где было 18 лет осиного нечисти? А знаешь, что про нечисть? Не слыхала. Да могу у больницы разузнать. Как, как помочь? Как? Скажи, того? пожалуйста. Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому. Принесите мне опоязку хорошую и крест на тень. Да... Тогда обдерихи-то и придется меня замуж. Сейчас начнется новое, новое приключение. Нужно найти Для имечко. Тебя и... Ладно, коли обещал, так вызволю. Ладно уж. Поможем а не бросать тебе. же душу христи. Да и жених у тебя есть. Поможем уж. Спасти. Спасибо. Поверните крест, крест, что ничего носил, носил. Имя Имя да Пияску. Да, да, да. Так. Кажется. Петухи, петухи первые пора поют. Пора мне обратно. А вы приходите. Да так, встреч... ждать буду Кертовка до встречи. обратно под угу. полок и исчезает в черном пламени. Вы же отправляетесь сейчас обратно в избу буду. Деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. Вернуться в избу. Ну конечно, сейчас вернемся в избу, там что-нибудь придумаем. Сейчас сообразим. Эти мотивы эти, напивы И деревенские. Нужны такие. Крест, что носил, нечистый. Имя человеческое, я пояска заговоренная, а после под полком скрылась. Жуткая у вас работа, пострашнее, чем турков бить. Долюшка у нас такая. Ну а бручница твоя подменен. Что за подмененное? А банница, видать, подменил. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать. А совсем нет. Если чё, совсем Какой не догадался. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Банными дровами в лесу искать. Банными дровами? Какой бес нужен книге? Ч Чёртом подменышем. Абдериха девку на дровину осиновую заменила. А дровина-то бесяк и есть. Отлично, Вася. <с establishments> А-а-а! <гативно> А-а-а! мира, Эти младенцы, конечно, не вырастают. Хм. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда... Так нельзя душу то христиан, Нет, мы поможем, обязательно, телки, телки... Я, пей. на твоем месте, еще бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть... <г parity> За солдата вроде меня только чертовка и пойдет Мы Да уж Мы до не слышали про такого младенца Это значит что... Верно Возможно окаянный уже сожрал ее родителей Поможете мне значит Поможем Но с чего начать да, Конечно поможем Это На канальчике ее богем, то Только помощь нам светит Везде всем помогу Так а Крест Все да, я. Так Нади так к ней. Давай другие, сперва, другие так Имя так есть так ну, Так так просто. так вот. Сперва... Но... На том мы порешали. Так, здесь смотрим. Бисики у меня еще работают. Два Аська, посетителя. Лосы. Спасибо за помощь. Да погоди. Да ты че? что ну? такое? Они. Скопил денег-то. Захочешь. Говорят, не О, -о, -о что там мне Сыграть давай. Курочка. Давай. Ну-ка. Колдовской дурак-то, а? Сотре, смотри, сейчас Николаю <свят> делаю, смотреть. Картежник. Так, демо. Э, пике. Пика это козырь получается. Смотри, Василий хоть Добро пожаловать в вашу первую партию в дурачка. Ваша цель избавиться от всех ваших карт. Последний игрок, оставшийся с картами в руках, остается в дураках. Игрок ходит по очереди. Ход состоит из подкидывания одной или больше карт. Сходите этой чер э, червовой шестеркой под Николая. Николай! Спасибо. Николай отбился от вашего шестерка каждого хорошо завершить набрали все Николай ходит Николай сходил ну, так. так я это знаю я умею играть в дурака смотря бита ага завершить ход хорошо Василий отлично Ась... Васька ходит так у меня это ага. все отдаю отдаю десятка десятка но это десятка пик например сейчас можно десятку или еще одну семерку давай семерку закинем Семерку молодому пускай забирает Беру, конечно берешь-то, ну, мальчик вы мой а, Десятку не буду давать Это пики, как бы, их нужно оставить Глава взял карту с стола, поскольку мы на ничем ск... Все, прежде чем так, так, так, так, так Давай Восьмерку давай Давай десяткой Десяткой Так, шестерка Ну, шестерки у меня, к сожалению, нету Так, взял девять король У, -у хорош, хороший хорош Валет, валет так это сюда отдадим. А, соответственно чё уж там давай возьму а, взять карты так взять карты на столе это так потому что колода еще полна типа сейчас у меня типа пол набор картинок соответственно что могу вольта отдать спокойно бита еще бы лицо твое так василис ходит семеркой а, хорошо, завершили ход Николай ходит, Николай семерку отдает а, Отбиваем вальтом Смотрите, так вот и играется Красота Завершить ход, Василиса ходит а, Счастье-то какое Василиса ходит Так, ну давай Тогда еще одну, давай еще одну Тебя возьму. Ой, хорош Блять, ковна как бы набрал Так, так Севен Надам, все надам Ну, спустил, хорошо, ладно Николай ходит, король, король а, Давай, чё? Ну, давай биться Чё, будем биться Подожди, а какой тут? Ну да, там ни, ни, ничего не сделаешь Блин, всё, все хорошие карты-то у него сейчас Шестерку Девяткой отбил Нету девяток, нету девяток Козырь Николай ходит Сдам-то, опа, у меня тузяра есть Бля, у него есть козырной Взять. А, девятку можно отбить. Придется с королем. Королем, бита. Так, Николай, Николай. Угу. Что ж мы с вами можем сделать? Давай попробуем вот так. Может вольтак? Ой, не вольтаку. А, вольта закинул, прикинь. Шик. Дама. Вот такую вмастил, нет? Берет. Мой ты родненький. На-ка Давай, забирай. Тузя. Тузя. Тузя. В плечи. Бах. Николай, вот такого вот ты туза не отберешь-то. Ну, все. Забирай. Последняя карта. Бита. Выиграна. Силу-честь. Нормас. Хорошо. Так. Не, я больше не буду. Все, извините. Не, не, Да, я сдался. Посетителя. Сейчас еще одного приму. Одного посетителя приму. Тут. Опа. хозяюшка. О -о -о -о -о -о. Я как с работы Егоровской прилетел, заметил кое-что. На колдуна разбойники напали у не то Так он в телеге был. Может, что полезно тебе будет, а? Может и так. Ой, я понял, тут вообще, ну, типа, делюга какая-то страшная, непонятная. Ни... ой ой ой ой ой ё ой ой ой ой ой Что ж, хотел сказать, что сейчас мы пойдем. Все-таки спасем, что-нибудь, кого-нибудь тут к коробейнику сходим. Сейчас еще проиграем минуточек 20. Так, добьем до часика. И, собственно говоря, потом сделаем перерыв. Коробейник. Коробейничек. Так, алтайская колода увеличит эффект складности черных слов на 1. А, Денег-то у меня нет. Денег-то нет, извините. Извините, пожилой коробейник, извините, не могу вам ничем помочь. Пойдем на не... Деда Егора. Поляна Деда Егора. Посмотрим, что там у Деда Егора может найти. Черти у избы. 19.11. А вот этот, черт. Так, и этот, черт. Ну, в целом. В целом, нормально. Сейчас еще серпом, ага. Давай, вот, закидываемся защиту. И алюминий, да? Уличит на 3. То есть я сейчас 6 получу, че-то. 5. Так, так, так, так, так. Наречность угу. черных. Не знаю, что это пони Что это значит, не знаю. Так, ударил. Но этот снял ХПшку, хорошо. А можно мне теперь какую-нибудь, может быть, количество приказов в книге в следующем ходу. Плюс 5. И давай еще рабу возьмем. Айда может поможет. Смотри, я не знаю. Может быть все еще тогда и схватится. Ну. Набошность плюс 3. Тут ой, 15 штук аж целых. Да ты что, смотри. смотри Я танк. В танка собрался. О, все разбил. Дрочь. Ну, что, ладно. Давай, короче, вот этому накинем пахнем сутулова давай сдразу. чё тут бабка увеличить количество ключей в книге давай ключей вот это хоть что-то да сможем увеличить так раз остается два хп у молодого а этот получается два хода еще не может драться да а все я в принципе понял так но ну сейчас мне будет больно да плюс еще этот сколько снимет или сколько он мне не снял. Так, ладно, на всякий случай травы захаваю, потому что, ну, как бы извините. Порча, слишком много по нему порчу. Давай порчу на молодого закинем. Крепкая. Опа, руда. Как раз двоечка. Здорово. Сейчас возьмем плюс 5. Плюс пять. На... Так, на этом порче, этого мы сейчас ударим. Шаломчик, бич. Так, 8, 8 здоровья. То есть мне можно, если, если получится, закинуть сейчас две карты с атакой. Но нет, не получилось. А, что это? Нет, подожди. Крепкая 3, игла, складное благословение, уличивает на 3. И вот так. И вот так. А, так мне вот это не надо тратить, кстати. Если что, да, если что, у меня full хп, благословение, так... Все, мы сейчас закидываем его. У него минус 3, это остается 5 хп с ходом. А, минус 5. Минус 5, матваю. Вот так вот. Еще, уже и дед может использовать. Но мне уже деда не нужна помощь, потому что? что? Я сам все сделал. Крепкое, складное. Крепкое оберег. Лютая. 2 грыжа, нава давай возьмем. 2, Плюс 8 рублей 75 опыта, до боли. Я забыл, куда мне нужно двинуться, чтобы пройти дальше по локации. Скорее всего, Русалья Заводь. Русалья Заводь. На эту локации нужно будет несколько раз перепройти что-то одно и то же, я так понимаю. Деревья словно свалены сильным вихрем, или же, возможно, здесь прошелся сам хозяин леса. Сам хозяин леса? Удивительно то, что посреди просеки одиноко стоят нетрумутые стихии дерева. Подойдя ближе, вы понесли, Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. От разной порчи защищается. Покинуть местность, здорово, все, не зассал и получил своя, так сказать. Смотри, а здесь, в общем, есть локация, на которой есть а, У отметка. У вы замечаете крынку молока голубцов? и ломоть хлеба. Видимо, кто-то до сих пор посещает эти старые могилы. С горечью вы размышляете о том, нужны ли мертвецам гостинцы. Не, сделайте подношение Вы несколько монет и переводите дух, прежде чем пойти дальше О, конечно, ну, типа, я же не такой урод, как им могу показаться изначально Типа, несмотря на то, что я лысый, с усами, кривым носом, ядным под глазами человека, И но редкими бровями, с не ушами Я не такой Повозка урод пуста, за исключением одной шкатулки, которую владельцы оставили позади Ее крышка приоткрыта Разноцветные стеклышки, переливаясь, отражаются Вы осторожно о. берете новый предмет и готовитесь продолжить путь. Стеклянные черти какие-то. Покинуть местность я взял. Не знаю зачем, но взял. Надо, значит. Значит, надо. А что такое? А что? А что? А что? А что? Мне надо. Мне, Издали если мне надо. Вы яростный спор двух чертей. От их криков Ясно? шатаются сосны, будто под порывами сильного ветра. Кажется, они не поделили содержимое рыбацкой морды. Приглядевшись, вы видите, О, что сейчас в можно жалось в ужасе плененная ими душа. карты Пленная могу. Пленная душа успевает сбежать, пока вы уговариваетесь с бесами остаток. Так, пленную душу отпустили. Черт, Кто Андропка? Черт, Андропка. Так, а что у нас? Буба. Бубочка. Буба. Бубей. А это козыри. Так, Козырь. Кажется, вы сражаетесь с опасным соперником. Вы чувствуете, что вас, ваш противник владеет искусством колдовского дурака. Что значит, что ваш враг может преображаться простые карты в Козыре в самый неподходящий момент. Будьте осторожны. И, и что мне с этой инфой делать? Мать вашу. Мать вашу. Ну? Чё? И это все. Ну все, заканчиваю ход. Буби. У меня есть буби, только одна карта. шестерку. 6 на 9. Это он на него ходит, получается. Могу закинуть девятку. Отбился десяткой. Молочавый. Молочавый. Не знаю, давай шестерку закинем тебе. Ну, на всякую. На всякий случай, потому что, ну, мне надо обновить. Явно мне нужно обновить, завершить ход, обновить карты свои. У меня вообще козырей нету, понимаешь? Так, ну, ладно, пойдем тогда с чего. Восьмерка, будем надеяться, что он отобьется на... Ах, где вальты-то? Черт взял, что ли? Берет. Бери! Чертила! Черт вонючий! Андропка ходит на меня. 6-6. А, могу отбить, соответственно, вальтом. Могу отбить, соответственно, королем. Вопросы? Бита, бита. До свидания! Спецмастер здесь. Василин ходит. Я шестеркой хожу. Семерка у меня нету семерки. К сожалению, ни шестерок, ни семерок нету. Зато у меня 4 туза. Четыре туза. Здесь можно как бы очень хорошо сыграть. Бита. Завершить ход. Андропка ходит на меня. Ой-яй-яй-яй, как повезло, чисто повезло. На удачи. Блин, а вот даже не знаю, стоит ли. Стоит ли вскидывать? Бита-бита. Хорош. Закидываю даму. Два тузак и три козыря. Нормально. Дамы бита. Окей. Десятка это, конечно, отстой. Угу. Семь, девять. Давай козыря, ки... козыря кинем. Андропка, что ли, берет? Чичу... А, не, не. Ну, давай тебе еще закинем короля тогда такого. Раз уж на то пошло. Маль... Берешь? Пф, да бери на здоровечко-то. Мой ты родненький. Мой ты родненький. Вот сейчас важно, чтобы мне вмастили просто. У меня вальтов нет. Завершаю ход. У него две карты осталось. А, он на него ходит. Вольта не могу кинуть ничего. А, ну если вот так только и он возьмет, и он возьмет, то это будет супер. Это будет сытно. Если нет, нужно ждать, чтобы он вмастил. Раз масть. Креста, креста, креста. Бита. Мать твою, выкуси, бич! на бич, тупая бич! Бич! Прошел игру. Прошел. Первый скинулся. Победа. Победа моя. Заслуг моя. Еп. Yep. Так, воймя отца. Крепкая берег 3, крепкая 1, складное 5. Отныне на, век, а, на и до века. А, ну ладно, хорошо. Воймя отца возьмем. Воймя холодца и сырость и О, новый уровень. Плюс 5 здоровью. Вот это, это хорошо. Так, умение. Я сейчас пойду отточу свою новое какое нибудь умение. А-ля крестьяне приносит на 15 монет больше а -а, Вот, наверное, да али нет Так, это что? А -а, Получить дополнительное слово с приказом каждый ход в вашу руку Получить дополнительное слово, ключи, приказы Цена создания слов снижена Бесящие гостиницы, черти приносят на 5 больше монет Видны специальности чертей и типы заданий Можно послать одного черта на бессмысленную работу Давай видны вот эту вот шляпу Хотя нет, сейчас у меня черты вернутся Пускай принесут мне лучше наград Каких-нибудь, ха-ха-ха Так, всем противникам а, а, а А Так, первый заговор содержит слово Секлянной черти, секлянной Всем противникам А, да Слушай, блин, я не знаю тогда Давай возьмем вот так, используем Открывать новое умение, чтобы над... а, Надевать больше предметов ну ладно, чё там, чё там, ладно, хорошо, ладно, я понял. Так, и, собственно говоря, отправляемся в путь дар Дальнюю дар На мосту через маленькую речушку Давай. возле Вильгарта не могут разъехаться две телеги. Угу. Извозчики ожесточенно спорят, не ведая, что у каждого на левом плече расположился черт. Именно нечистый вносит раздор, как суфлер нашёптывая ответы угу. в споре на очерчиваете круг, пока черти потешаются с крестьянами. Нечисть не была готова. А я-то был готов. Ебать. Ебать, куда ты такой вырос-то, мальчик-то? Да ты мой родненький, а? Что это с тобой? Так, лич свой после каждого времени. Лютая. давай вот на это создание мы будем, значит, мы накидываем порчу на него. Мы накидываем нашего бандита. Мы накидываем тоже на него. Соответственно, здесь мы снимаем статус, Увеличить количество ключей в книге. Да, все, пойдем. Атакуем бычару этого. Я думал, я все на быка закинул. Нет. Бабушка-серафимушка, да? Бабка-серафимушка. Смотри, минус 5. Ход нечистой силы. Надеюсь, он... Ну 10. 10 снимет. Ой, много. Ой, много. Ой, много. Ты мой родненький. Так, ладно. В сторону все эти приколы восстанавливаем плюс 5 у меня 27 здоровья соответственно мы можем а подожди нет мы его даже трогать не будем музы накидываем на молодого а здесь у нас что а Авдея берем снимает положительный статус крепкая угу, угу, угу. давай аминь аминь возьмем аминь получаем ему вот этому вот всему да как бы афилай потому что вот он сейчас умрет он как... а, набошен вой вой вой вой вой Ой, вой вай, вай. вой Хоть нечистивая силы, Нечистая сила, Нечистила, вот это вот как бы Разбивает мне все, и этот умирает Здорово, у него остается 15 хп Соответственно Складное Складное с чем? Складное с чем? А, увеличить на 3 Давай, снимать негативный статус Как бы, давай подхилимся что ли поделаем добрых дел в свой адрес в собственном соку, поваримся, сделаем все. Самое лучшее для себя. Ой, еще и пилюлю дали ему. Ход вот нечистой силы. Давай. Четыре атака, в принципе, немного, но все равно не хотелось бы получать такой урон, потому что впереди еще куча всего нас ждет. Так, и у меня абсолютно ничего нету. Хм. Давай-ка вот так вот. Все поделаем. Плюс девять. Девять достаточно. У него 6, как бы. У меня 9, Должно остаться 3. Этого должно хватить, чтобы... Можно вот сейчас напасть на него? Где еще? Мне подскажут где-нибудь кто-нибудь? Колода. Почему у меня колода... Э, в колоде одни белые карты? Благо, благо. Оберег. Давай оберег. И вот, алумная а вызовем. Уразы. Минус 7. Это много. Отца. А я еще ой нахоронил тут всего. Как бы ход нечистой силы это последняя наша с ним сходка. Стычка, как бы мы должны в целом разойтись после этого с ним. Так, смотри, я лютая использую, да? лютая можно использовать. Завершить ход, лютая грыжа. Плюс 5, у меня защиты, все очень хорошо. Приполох 3 всем противникам. Сам. Сам. не обратили и малейшего внимания на шум сражений. Достойно, достойно. Тем не менее, к тому времени, как бесы улетели обратно в пекло, спору. Каждый в свою сторону. Хорошо, молодцы, ребята, молодцы, выбрали правильный путь, и теперь мы выберем свой путь, отправляемся в какую-то жуть. Какую-то Вы жуть. Выйдете по старой тропе через восточный лес. <батlor> <батlor> в этот час свет луны особенно ярок и загадочен. Вдруг вы слышите громкие голоса, и медный звон раздается, стараясь не издавать так. ни звука, вы пробираетесь вглубь леса. Наконец, ветви расступаются, и вашему взору предстает удивительное зрелище. Незнакомые вам колдуны пытаются договориться о цене груды медных самоваров. Один из них горячится, и то и дело стучит по одному. Не ожидали вторжения. Услышав слова ваших заговоров, они оба вскрикивают и убегают так быстро, что вы не успеваете их остановить. Разъяренный черт! Вылазит! Так, у меня их два. Самовар бока увеличивает так. Надо вот этого убивать. Так, так. Так, а это сюда? Это что такое? Всем противникам. Кайф. Да, малого мы будем бить. Складное. А Увеличивать на три. Супер игла. Так, так. Рабу. Рабу возьмем. Колдуем. А почему в него? А, три в 7. Забыл. Благословение. Фу о. А вот этот бить будет? Пятеркой. Бам. Серьезно было. Сейчас было сильно. Это был сильный мув. Так. Хорошо. А этот наколдует 5 брони. Может быть порча выпадет? Нет. Mm -hmm. Так, всем противникам Я беру Алумнай Должно Должно хватить, да Должно помочь Плюс 5, крепче камня Все, минус 4, минус 4 <плёк> Легчайше По существу Так, этот дает Плюс 5 опять а, -а, а, ну давай Ну давай 3 ко всем противникам Здраза, давай Вот в него пахнем а, Ну и чё, и вот увеличимся Выхилим немножечко Так скажем, всего хорошего, минус 5 Защищено, этот сразу в топочку Крепче камня Уничтожил всех, легчайше Крепче складное, жесть Давай вот это возьмем, 225 Опта, 8 рублей получили, на балалайчике Сыгра... А что это такое? А дополнительное задание, то есть это просто метки карты, которые я я думал, что это часть карты, которую мне следует пройти, но как оказалось. Не. Над озеро вы замечаете лошадь, то и дело обеспокоенно встряхивающую гривой. Пара чертей схватилась за узду и пытается увести ее от уснувшего под откосом хозяина. Николай, Николай давай, давай уже пол... Первого попавшегося а? чёрта. Давай уже с Николая помощью воспользуемся всем этим. Так, что мы здесь можем видеть? Уличий свою надо после кажется применение на всех словах названием. Давай, кого? Который посильней? Узразы в нему кинем. А ломная? нет. Крепкая три. Замок слов заговорит. Три хода, оказывается, не другое слово, например, складные. Ну и хорошо, все, давай. Давай драться будешь. Будем драться. Тух-тух, надо было Николая попросить ударить в 100. Смотри, сколько набил-то, а? Много, достаточно много ударов я нанес, как бы много урона совершил. Плюс 5. О, Это, кстати, плохо. Так, восстановимся травой. Смотрим, стать статус складное. Три всем противникам бьем. А дай, дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Так. Следующих ходу. Вот так, так, Крепность снегнаборство. Давай, давай. Давай. Три, три, всем врагам Пять брони я вырубил, короче Соответственно, я сейчас защищусь Надо было Николая попросить ударить Опять забыл, забыл это сделать Вот пять он мне разрушил Тут остается одиннадцать у меня Двенадцать, минус четыре В целом-то норм Тогда мы хилимся Крепкое складное Используем на этого Пса Порча Нет, подожди Uh, порча Плюс 7 даст А вот это Плюс 1 даст Ну давай Плюс 7 короче Хорошо Возьмем плюс 7 Плюс 3 Я опять Николаем не ударил Да никого Аминь Какой-то Раба 15 Смотри у меня 15 защиты Ничего Типа у меня еще останется 2 Даже 3 а, собственно, что мы сейчас сделаем? Порча, порча, уразы. Складной положительный статус. А, давай, короче, тебя отправим на него. Это тоже отсюда. С сюда. Как бы крепко складное. Да, да, да, да. Все. И я. Ну, на всякий случай уже докинем, добьем до кучи. Этому достаточно. Скорчить малого. И благодаря порче и всем нашим ударам приспособам, мальчик не переживает эту войну. Али. Али переживает. Не, все, домой. Крепкий складной жест. Ключ язык. Давай ключ-язык возьмем. С 6 рублей заработали. От звуков сражения и с замиранием сердца наблюдает, как вокруг вас. Бьются вихря от Бьются вихри от удара, чер... чертополоха, понятно. Это все ясно. Это мне абсолютно. О, так можем через деревню вот туда сразу попасть, а потом уже на восклицательный знак. Черные силуэты приземистых старых авинов сами выглядят как затаившиеся черти. Вы обходите одно строение за другим, но внутри нет ничего ценного. Здравствуй, хозяин авина. Уж пусти меня в свои владения. О, владели. какой. А, -а, а живая. а, -а, -а живая. Собили меня крестьяне. Это домовой? Или кто это? Жить мне тут еще 40 лет. М -м -м. Слышишь меня? Ну, заходи тогда. А то у меня мудрость вековая. Черта знаем, помощь будет. Спасибо, батюшка. Я вот до нового дюжи охочек. Ну, что она? какому-никто Дюжи охочек? Так, так, так. О, вот 200 опыта. Вы покидаете Авин с множеством полезных охренеть вот это я понимаю слышь кладбище есть можно на кладбище сходить пока до восклицательного знака не забрали могил вы замечаете трепещущий на ветру огонек вы подходите ближе стараясь не проронить ни звука вскоре вы видите что одну из свежих могил раскапывают а кликнуть полахнулся я Уж мысль-то была, что враг какой-то за... Я про тебя думал. Чем это ты занимаешься? А вот не твоего ума дела, Вася. Да вижу я. Ты мне давай про грехи-то... Ага, по... О, Вот, повидай. Что там еще? там делает? Это он Последний грабитель, раз... получается. Вы бедур, переубедить, помочь выкопать. Помочь Ладно, выкопать. помогу тебе. Плюс одна злоба. Сама знаю, каково это. Жить без... Вместе работа спорится, и вскоре вы открываете крышку гроба. Внезапно из могилы возникает белая птица и пролетает прямо сквозь вашего помощника. Ночной копальщик заливается слезами и, кажется, цепенеет от горя. Вам ничего не остается, как закрыть крышку и засыпать могилу. Своего собеседника вы направляете домой. Кажется, урок он усвоил. Адамова цветочек Адамова я получил, получается. Так, давай что, в путь тогда рвем? В путь рвем, значит, мы должны сейчас справиться со всем этим. Я не знаю, зачем Церкви, я продал свой полезный Не знаю, далеко за ним острые шапки вековых елей Вильгар. Давай, сущий, по-моему, Я шастат! Я шастат. Здравствуй, Коля, ты О, уж никак. Обвинч... Мне рано еще. Ну, Васька, не замечай. По другому делу мы плеваем. Ну нужно давайте. из святцев. М -м. Не может быть, Дани, не... да что не вы нет. собрались? Отец Ефрем покачиваясь отходит к стене. Так важно это так? Отец Ефрем? Ефрем-то важный-то какой? -то... Может, лучше обвинить? Да дело-то хорошее. Девку спасти Вы рассказываете. Ой, про девка, вашу спасибо. Встречу с из бани спасибо вам и о том, что ей нужно для спасения. Слышал про подмененных, да только не знаю, что из вашей-то выйдет. Эх. Не могу вам имя дать. Без вас попутал. Вот так ценность имя из святцев выбрать. Как, как не упертись? Помощь ближнему добрая чертовка, помощь бесам душа христианская. А ежели то не бесячка, а душа христианская пропадает. Хорош. грех-то тогда будет. Верно. И Вася, говорят, знак рядом-то Иван -дов... Сила и честь, Санина, ну Суховей отводить. Суховей давай отводить, давай. Нашей деревне поможешь. Ладно. Знаю я обряд от ветров суховеев. Сходим мы на поле. О, Сходим на поле. Ну хорошо. Дам тогда и открывает тяжелую книгу в серебря. Выбирайте сами. Нонче таких святых участвуем. Матрена. Матрену и Александр. Твоя а. невеста, Коля. Так ты давай выбирай. Матреной назовете. Матрена. Знатной тоже женщиной назовете. Кабыт. Спасибо, матери. Ой-ой-ой, один при этом необходимо для освобождения девушки из бани. Ну, Все, сука. На запад. Попробуй от ветров защитить. Давай, до встречи. Давай, до встречи. Вскоре Мы там согласились вы Мы помочь. Поле выглядит пустынном в предрассветных сумерках. Вы находите неловко спрятанный пучок старых а колосьев. Что Это колдовской залом. Что Стебли сделать? закручены в узел и посыпаны залой и суд. Ветер ветрила. Из семи братьев старший брат. Ты не дуйся гнилого угла. Ты не лей дождем со запада. Ты подуй-ка теплым теплом. Сослужи службу роду нашему. Пригони дожди добрые. Вы заканчиваете читать зад. Закон. Закончил. О! Создания. Вот это мне надо! Портят, другие... Ты про нас, колдунов? Ха, я про людей. И потому всегда в проигрыше. Меня Андрейка зовут. А про тебя я уже слышу. Ты векша новая, Василиска. Андрейка. Андрейка. Порчу? Ведь я. Ну, ты-то уже понимаешь, что. Мы, получается, что с ним будем драться. На пользу. Так ведь? Вот и слава. Я напущу. А ты возвращайся а -а -а. к своим невероятно Без важным о другом к бою. Довольно толковать. Сейчас будем драться. Этого... Сейчас будем драться. Я не отступлю. Это думаешь мне заговорил... -а -а -а. Еще и другую нечисть призывает. Крепка, берег, от тебя сейчас выбираем и едим траву. Люди, так, эта трава помогает легкий легких ран, нужна вещь на любом пути дороги. Люди, черновая защита, люди от травы от разной порчи. Так, уничтожить у противника. Но у него брони нет, в том-то и дело. Завершись ход. Так, так, сейчас колдовать долго придется, не знаю, справимся ли мы. Порча во имя отца, там, вот это обереги У меня все, вот это вот Он еще пятерик дал ему Он сейчас бить не будет Он, собственно, он должен вызвать кого-то 22? Мазафака 22? да да да да Крепкая наборшность 1 Получаем он на 3 крепкую набожность. Взяли. Это тоже взяли. 19 урона у него, прикинь. 19. Надо лютое использовать. Вот на него. Надеюсь, помочь. О, Николай, ты мне вообще... ты Мне, нуж... мне нужна твоя помощь, мать твою. Мать твою. Сколько? Мне надо много, больше защиты. Больше. Здесь он не будет сейчас др... э, драться. А, ну все, до свидания, до скорых встреч. Чтобы тут загрузить главное меню. Что, я предлагаю на этом закончить наше прохождение. Пройдем его в следующий раз. Подумаем, как это сделать лучше. По-моему, стоит лучше отступить. Если нет, напиши об этом в комментарии. Буду рад прочесть твое мнение. Ну а ты был на канале ЕБАГИМ. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши в комментарии, что думаешь по поводу наших прохождений. Пока. -у. My heart sees the fire. Fucking...